А ты будет мешать все так, что... А ты его спереди положь или сядь на него, мягче будет Тихо-тихо-тихо, ты мне это напуталась что то, что -то. А? запускники попробуй я все тут сознать я не знаю как ты заодно да дно здесь всякая глубина Сиитовское озеро. Зловещие щуки 2. Славика сегодня нет, есть Антон. Тут раз, блядь. По идее, это вообще третий фильм должен был быть. Но, ребята, я тот раз не снимал. Вот этот куст, нахуй, когда освободиться будет заебись. Пакет нахвастал. Да. да пакет кто-то оставил. он на, на дереве висит. Чего там? А -а -а. Блять, ну здесь щука всяко должна быть, это такое место вообще прямо охуенное. Да. Глубоко? Маленько. У меня ебнула она была. Угу. Что, сачок брать? <связь> давай, сачок. А, хуй? Окунь. <связь> а, окунь. Тащи, тащи. У меня он ёбнул, я сперва не понял даже, что за хуйня. <связь> Дожди, подожди. Нормальный окунял. Взвешивать будешь? Да. <связь> <связь> Ну-ка давай-ка. Ёбс, блесна ушла, ёбаный насос, пиздец. Оторвалась, прикинь, ёбаный. Да это хуйня, хуйня это все. Есть. Должна была она у меня улететь скоро. Я знаю, из-за чего. Короче, у меня вот эти вот колечки пропускные. А, резинки колечко. Ага. Так. Ты, видимо, перетерпил и где-то зацепился, потому что так было на учет. Вот, вся летка, по вот, идее. Ну. Что думаешь, сколько? Я думаю, 250, 270. Хуй, да? Угу. Ну, у тебя, наверное, кантер неправильно. Ну, -ка, стой, подожди, сейчас я свой достану. Сейчас, <coughs> так, Сейчас, подожди Подожди, подожди Где у меня он? А? Ну-ка, стой, дай-ка 180 165 сначала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 да я сейчас другое поставлю немножко Че? чисто есть на окуне прям вот чисто на окуне я хуй знаю что Тест не тот, но попробовал что-то хидаешь я так... не, не буду ее по-другому брать тоже на окуне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 Я чуть-чуть поменьше сделаю глубину. Вот такая, по-моему, все. Си... Крючок здоровый, блять, клеет, нахуй. Клеет? Ну. Здоровый крючок, сильно. Да ты этот, туда сделай на кончик. Река, а то не будут вот да, сейчас его. Сейчас попробую подсечь. Я думаю, ротан какой-нибудь возьмет большим ротом. Самый голодный. Чебачок. Нет, я имею в виду рот рот-то рот есть у кого-нибудь большой. Всяко подойдет. Всяко дюбня сейчас. У тебя мармышки нет с собой. Так, ладно, перевяжу крючок. Нет, нет Чего так? так? А? Шо, не а? не ветер. кстати, ночью снимает меня. Вот по меси через этот... У меня тут... Вегас 12. Я mm сам -hmm. обрабатываю, делаю, по меси ну, как-то раз пацанчику дрифт снимал там ночью. Угу. Mm -hmm. Попробовал, сказал, ни разу не снимал дрифт. Mm -hmm. Ну, не плохо было. Mm -hmm. Там, видео. Давно, правда, видео было, но это правда. Надо бывает неудачно получится, знаешь, формат подобрать Угу mm -hmm. В интернете похуёво, не так передаётся А надо так заебись, блядь, делай Вот ты, знаешь, я обычно через Вегас, Например, смотри, видос я ты снял, например, да? Uh -huh. Угу пять минут, минут видео снял, да? Угу uh -huh. Сколько оно у тебя камера? Вегов 12, да? А, в самой камере? Ну да. Ну не 12, но да ну, допустим, у меня там несколько минут, три минуты он, допустим. 5 минут, 2 ну, примерно и у меня также. Смотря какой формат еще вот включен. Так же для в смысле? Качество. Да. Качество я составляю, я его не обрабатываю, не, не сжимаю его. Вот же хотел, да? Да? Хотел? А ты... Ёб твою мать Что там за пиздрон, блядь? что, ушел? Да. А как он так? А он что, у меня на этой хуй упал? Да, он упал. На сиденье? Да. Охуеть, я думал, в лодку упал в пидорас баный. А? Отбросил. Слушай, он вообще какой-то каскадер. Это... Я думал, он на дно у меня упал, я даже и смотреть. Он вот так вот. Но он сзади через странец вылетел. А ты говоришь, плетенка, хуетенка. Это рыба дурная, Раз, там не мне любит. Такой, такой. Угу. Блин, даже боится. Карася. Угу. Я тоже самого первого карася поймал. Гром на 200, на 250.